Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чали, и это продолжение седьмой части урока по Envil. Давайте поговорим о симметрии и симметричной ритопологии. Работу с симметрией я буду показывать на такой модели. Я также добавляю ее в ритополист, но прежде чем делать фриз, настрою симметрию. Для включения симметрии вам понадобится миск Tools, который вызывается комбинацией Ctrl 2. И вы можете прикрепить их куда угодно в области интерфейса. И теперь, чтобы включить симметрию, наводим курсор на кнопку SIM и нажимаем левой кнопкой мыши на ней. Затем вам нужно будет включить отображение плей на симметрии, которое включается нажатием правой кнопки мыши на кнопке SIM PL рядом с кнопкой симметрии. Кликом левой кнопки мыши на этой кнопке вы можете менять положение плей на симметрии. Настроив Plane, Вы со спокойной душой можете зафризить Вашу голову и включить Draw Mesh Tool для работы с ней, нажав клавишу B. Как обычно, добавляем новый материал, чтобы его использовать на новой топологии. Итак, чтобы симметрия начала работать на Вашем ритопомеше, Mesh, Вам нужно создать какую-то начальную топологию и как только Вы нажмете Enter, появится Plane Symmetria, говорящая о том, что теперь будет происходить симметричное отображение всей новой топологии. Но, как можете заметить, нарисованная топология не появилась на противоположной стороне. Чтобы исправить это недоразумение, Вам нужно снова зайти в Misk Tools и там нажать кнопку SimRM, которая нажатием правой кнопки мыши на ней удаляет симметрию. А левой отражает уже созданную. Давайте отразим то, что у нас уже есть и попробуем нарисовать новую топологию. Как видите, симметрия работает должным образом. Если Вам мешает данный plane, его можно скрыть нажатием правой кнопки мыши на Simpl. Чтобы привязать нарисованный гид к plane симметрии, рисуем его Наводим курсор, нажимаем левой кнопкой мыши, затем удерживая ALT, отжимаем левую кнопку и нажимаем пробел. После данной операции, нарисованный гид переместится в положение линии симметрии. Самое крутое в этой функции то, что Вы можете не волноваться, если как-то начертили не так линию или сбили симметрию. Например, если начертить какой-то такой гид, то его тоже можно выровнять по линии симметрии той же операции. Как только линия выровняется по симметрии, чертим остальную топологию и она будет симметричной. Напоминаю, что если ваш Retopo объект пересекает референс, то достаточно зайти в сцен Explorer и настроить Retopo Z Render Offset. А также, чтобы назначить новый материал на вашу ретопологию. Просто нажимаем на нем правой кнопкой мыши и выбираем Assign to Object or Polygon Selection. Далее, если Вы будете рисовать новую топологию, она тоже будет симметричной и с этим материалом. Сейчас не обращайте внимания на топологию, так как я ее чуть-чуть быстро и лишь чтобы показать работу данных функций, не думая о правильном построении. Но самое крутое в симметрии Invil то, что если Вы выйдете с Draw Mesh Tool, перейдете, например, в режим вертексов нажав A и будете двигать любой из вертиксов ретопа Mesh У Вас также будет работать симметрия. Таким образом, очень удобно править готовую ретопологию. Снова вернуться в режим рисования, нарисовать новую топологию и опять же получить симметрию.